Ник Утон. голая девочка». Снимок сделан Ником Утоном, который получил за него полицеровскую премию. Эта фотография была сделана во время Вьетнамской войны в 1972 году. Девочка бежит к камере, чтобы выжить. Кевин Картер. «Ползущий ребенок». За эту фотографию Кевин Картер был награжден полицеровской премией. Снимок был сделан в местном центре питания в Судане. В дальнейшем фотограф был подвержен жесткой критике со стороны общественности за то, что не помог ребенку. Позже он находился в серьезной депрессии и покончил с собой, оставив следующую запись. «Я в депрессии, без телефона, денег за аренду, денег за алименты, денег за долги, денег. Меня преследуют жуткие воспоминания об убийствах, трупах, злости и боли, голодающих или раненых детей, сумасшедших убийц. Я решил присоединиться к Кену» недавно умерший коллега Кен Остербрук, если мне повезет. Майк Уэллс, Уганда. Снимок Майка Уэлса изображает руку мальчика из Уганды, держащего руку миссионера. Этот образ поражает нас воспоминанием о несправедливости в этом мире. Снимок Джеймсона Нахтвея. Фотография показывает геноцид, который произошел в Руанде. Этот человек был хуту, которого жестоко пытали в одном из концентрационных лагерей. Ричард Дрю, 11 сентября, «Падающий человек». Снимок фотожурналиста Ричарда Дрю, сделанный во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Этот человек не был опознан, многие люди выбрасывались из окон, чтобы избежать дыма и огня. Пытки и жестокое обращение с заключенными в Абу Грейб. Жестокие действия, совершаемые солдатами армии США, наряду с другими государственными органами, стали известны всему миру после публикации этого снимка. Кэрол Гузи «Бедственное положение беженцев из Косово». На фото изображен двухлетний беженец Агим Шала, который был передан в руки дедушки и бабушки в Албании, а в дальнейшем в УАЭ. Лоуренс Бейтлер Линчевание молодых чернокожих». Снимок сделал Лоуренсом Бейтлером в 1930 году, основываясь на лжи двух чернокожих мужчин, повесили, обвиняя их в изнасиловании белой девушки. Снимок был использован, чтобы продемонстрировать дипломатичность белых. Павший бутон Бассетти. Девушка убита горем, в то время как люди отдают дань уважения солдатам, погибшим во время войны. Доктор Фриц Клейн стоит в братской могиле. Эта известная картина изображает доктора Фрица, стоящего в середине братской могилы в концлагере Берген-Бельзен. Основной обязанностью этих врачей было убить заключенных, отправляя их в газовые камеры. Два теннисиста играли в теннис. Они сыграли пять сетов, причем каждый из них выиграл три сета. Как это могло произойти?